Лекция, которую я когда-то давно, я, я не переводил ее целиком, я делал с нее конспект, она у меня в одном из ну, таких из очень старых кастов на канале, называется она, что-то типа лекция, презентация «Спрашиваем об этом. Этика и эротика сексуального согласия». В оригинале это лекция, которая читалась в каком-то зарубежном университете, все очень скромно сделано, такой небольшой фильм лекции минут на 40 длиной, читает ее профессор, по-моему, там то ли гендер э, стадии, то ли философии, в общем, Гарри Брод некто, вот я его пару раз мельком видел потом в других местах. Лекцию саму, значит, выпускает, это одна из множества лент, которые выпускает такая организация, как Media Ed, Media Education. Вот, я обладаю, в общем, большим количеством фильмов из их фильмотеки, они там, типа, ознакомительные, они с водяными знаками, но, как бы, мы и будем с ними, собственно, знакомиться.